И всем привет! Сегодня мы поиграем в Roblox. Ну, это новый режимчик. Да, я впервые раз вижу этот режимчик. Ну и сегодня мы поиграем в, этот, в этом режимчике. И приятного просмотра. И выплюс на канале Красный Волос. Приятного просмотра. И переходим к этому, ребята. Это кто? Это новый персонаж из Попилитей. Там сдохнула. А тут просто нужно выжить или не выжить. Да ладно. Просто вышел. Или просто.. Шанс убийцы у меня 10% процентов Раз. Ноль. Сегодня. Я хочу из Везды. Never. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек проголосовали за локацию. Из Венсдей. Ну, Венсдей. А я же могу купить ножик. Убийца. Не я. Дай. Второй ножик. Можешь прятаться? А, ты можешь проказаться. Да, это, ребят. Это... А, нет, пожалуйста, ну не меня. Ну не меня. Она ну меня... Блин. О, хочешь. Она опять меня хочет убить, да? Достала а тебя один раз убивают и ты просто будешь сбитым один раз ты выживаешь но я может умер это это возродить а второй раз уже нет после залка, залка. гифт это Гифт. Гифт.. А, я разблокировал гифт. гифт? Гифт. Я его Я его Киллер. Это новый, кстати, Киллер. Хидэ Киллер. Венсдей Киллер. Невемо. Не. трета та Флешлинг. Red Red Fix Fix Пофиксили похоже что-то мобильный Другой. Осталось секунд. я около комисса побуду. Двадцать пять, двадцать четыре, двадцать три, двадцать два, двадцать один, двадцать девятнадцать, восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, семнадцать. 14 13 12 11 десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, 2 один, ноль. Я вы заработали Я тут сдох. Вот. Е! Вот! Летка! Раз, два, три, четыре, пять. Но! Блин. Куда? Куда? Я хочу скуп. Эскайп. Тут написано escape, escape, Эскайп? кто сбежать хотел. Хочет. Эскайп это переводится как сбежать. Я же прав, подпишитесь и поставьте лайки, если я прав. Блин, как у меня, кстати, что ли? А сколько, кстати, меня не было, кстати, в Ютубе? Я еще этого не смотрел, плюс не смотрел количество подписчиков. Уже рановато. Я про... А тут не нельзя в шкафчике? Чем я застрял? Ладно, я сейчас посмотрю. Сколько у меня в YouTube и сколько подписчиков, причем там 89 подписчиков. И сколько у меня не было. Меня в Ютубе не было 12 дней новостей. Супернок. Кстати, у меня камера сломалась, Су... ну, я не смогу с камерой слома это... это снимать. Ну, придется так быть. Меня не будут настреливать. Офигить. О, на... на. Я его возродил. Меня убили, замочили. Меня замочили. Ох, а это тоже сдох. Двое сдохли тут. Да. Не, я плю. А у меня есть далько видит? У меня вообще нет. А видит? Первый попавший в кабинет зайду. Спустим? А сейчас я видел его. А что тут нужно просто выжить, да, или да. нет? Да. <смех> не, не приглашайте больше меня. Опа, Он меня сам не увидит. Нет, он уже один раз убил. А он уже ждёт. разбежали 150 150 мы получили короче на этом видео мы заканчиваем просили что так медленно просто будет у меня очень медленно загружаться видео ну всем пока ну давайте мы заработаем стоп подписчиков стоп подписчиков давайте заработаем если вы заработаете сразу выйдет новое видео я обещаю, да? честно, обещаю. Всем.